Добрый день, уважаемые друзья. Я приветствую вас в Институте базальной имплантации. И сегодня хотел бы рассказать вам про новейшее оборудование, которое появилось в нашем центре благодаря нашим стараниям подготовки к цифровому протоколу изготовления работ. Итак, представляю вам современный интеральный сканер Prime Scan компании Сириона. Что дает нам этот аппарат? Prime Scan Serona это тот интероральный сканер, который позволяет избежать использования обычных стандартных оттисков. Все мы помним, когда оттискные массы вставляются на верхнюю или на нижнюю челюсть, возникает определенный рвотный рефлекс, дискомфорт и так далее. Так вот, современная технология интерорального сканирования позволяет сделать оттиски без использования оттискных масс. На сегодняшний день мы можем отсканировать зубные ряды или имплантаты на верхней и на нижней челюсти, Компьютер при помощи искусственного интеллекта сопоставляет их по прикусу, составляет идеальную окклюзию, и после этого работа может переходить в этап изготовления. В нашей зуботехнической лаборатории есть встречная программа, которая принимает файлы конкретно от интрарального сканера, и техники приступает к работе без гипсовых моделей, без каких-либо задержек в плане изготовления рутинных, старинных способов передачи варианта по оттиску. В данном случае происходит сканирование, отправка файла, и в течение 15 минут файл находится в лаборатории, техник готов приступать к изготовлению непосредственно, допустим, коронки или челюсти на имплантатах. Что касается э, дополнительных преимуществ, конечно же это точность. Интраоральный сканер дает непревзойденную точность работы, э, которая несопоставима с точностью работы с оттисками. Э, проведены ряд исследований, которые показывают, что точность э, изделий работы при использовании интраорального сканера в два раза больше, в два раза выше, чем при использовании обычных аналоговых оттисков или слепков, поскольку в слепках могут быть погрешности, а сканер сканирует в прямо в поверхность в настоящем времени то что происходит во рту у пациента далее сканер может применяться не только в ортопедии для сканирования зубов коронок диагностик он может применяться также и в хирургическом протоколе каким образом до операции проходит происходит сканирование непосредственно челюстей пациента далее через специальную программу техник с хирургом работают по созданию хирургического шаблона и имплантаты могут быть установлены по Цифровому навигационному хирургическому шаблону, который добавляет точности при операции. То есть теперь не только навыки хирурга, но еще и цифровой протокол позволяет еще более точно и правильно располагать имплантаты для того чтобы они были навсегда с пациентом. Была гарантия, ту, которую мы даем 50 лет на работу непосредственно имплантаты. И цифровой протокол также здесь нам помогает. Ну и безусловно, диагностика. Когда пациент приходит на первичную консультацию, на диагностику в наш центр, мы проводим интраральное сканирование. Таким образом, мы видим исчерпывающую информацию, поскольку мы можем посмотреть во всех ракурсах, рассмотреть каждый зуб, увеличить любой объект на этом снимке. И это дает исчерпывающую диагностику в сочетании уже с теми приборами и аппаратурой, которые мы используем, используем в нашем центре. Что хочется сказать. Каждый день, каждый месяц, каждый год лечение в нашем центре становится все более качественным, все более прогрессивным и на сегодняшний день в институте базальной имплантации применяются наиболее передовые технологии, которые существуют в мире стоматологии на сегодня. Мы с большим удовольствием приглашаем вас на бесплатную консультацию, на которой мы с вами проведем Интраральное сканирование, проанализируем состояние зубов, десен всех тканей. Вы сможете самостоятельно убедиться в том, что происходит в полости рта. И далее мы можем провести имплантацию, протезирование. Приглашаем вас в институт базальной имплантации. Желаю вам здоровья!